Регулярка континентальной хоккейной лиги позади и начинается борьба за Кубок Гагарина. В начале сезона мало кто из болельщиков Казанского Акбарса мог себе представить то, что их любимая команда сможет выйти с первого места в Восточной конференции. Благо, для них все так и случилось. И по итогам регулярного чемпионата Казанский Акбарс попал на Нижнекамский нефтехимик, который закончил регулярный чемпионат Восточной конференции на восьмой строчке. За татарстанским дерби в первом раунде Кубка Гагарина наблюдает наш корреспондент, наш спортивный обозреватель Рустам Габаса. И подробнее о прошедших матчах далее в его обзоре. Всем привет, с вами Рустам Габасов и мы продолжаем нашу рубрику с обзорами матча Акбарса и Рубина. Сегодняшний выпуск мы посвятим полностью хоккею, а о Рубине поговорим на следующей неделе. Первый день весны ознаменовался началом долгожданного Кубка Гагарина. Акбарс принимал в гостях нефтехимик. С первых минут стало ясно, что команда из Нижнекамска, несмотря на статус аутсайдера, не собирается уступать соперникам. На 13-й минуте Павел Порядин открывает счет в матче, а спустя 6 минут Порядин ассистирует Чевелеву. Еще становится 0-2 к концу первого периода. В самом начале второго отрезка игры Акбарс отыгрывает одну шайбу. Станислав Галиев после удара Кагарлицкого добивает шайбу ворота Судницына. Зеленые давили соперника, но сравнять счет им не удалось. Команды ушли на перерыв с минимальным отрывом 1-2 в пользу «Нефтехимика». В середине третьего периода Акбар сравнивает счет в большинстве и делает это Дмитрий Когарлицкий. 2-2 и игра переходит в дополнительное время, в котором Андрей Чевелев забивает вторую шайбу в данном матче и приносит победу для своей команды. 2-3 «Нефтехимик» дает хорошую пощечину для команды Белелединова. Второй матч «Акбарс» у себя дома отдавать не собирался. На первой минуте Дмитрий Воронков после дальнего броска Вячеслава Воинова отправляет шайбу в сетку. На седьмой минуте Воронков уже оформляет дубль, реализуя большинство. Однако в конце первого периода игрок-нефтехимика Кирилл Воробьев возвращает интригу в матче. На 25-й минуте матча Александр Радулов утраивает счет. Ярости татарскому дерби было не занимать. За 8 минут до конца второго периода между командами началась массовая драка, в которой арбитрам не удавалось успокоить игроков. Судейским решением было вынесено удаление у обеих команд. Капитан Акбарса Радулов был отправлен на скамью штрафников на 17 минут, Илья Сафонов на 5 у нефтехимика удаления получили Чевелев и Гончаров. В середине третьего периода Галиев ставит жирную точку со встречи 4-1. Подопечный Белидинова сравнивает счет противостояний, и дальше серия переходит в Нижний Канск. На чужой площадке зеленые чувствовали себя уверенно, и уже на 11 й минуте Кирилл Петров забивает первую шайбу Акбарса в матче. В начале второй 20-минутки за подножку удаления получает Никита Евсеев, чем воспользовались хозяева. Павел Порядин сравнивает счет в матче. Дальше Сафонов возвращает лидерство для своей команды. 1-2 перед последним отрезком игры. На 10 минут до конца матча Никита Дыняк отправляет третью шайбу Барса в матче, а за минуту до конца Александр Адулов делает счет разгромным. 1-4. А на этом все. Продолжаем активно следить за матчами Кубка Гагарина, а также Рубин возобновляет свой поход за путевкой в высшую лигу. Продолжаем нашу программу студенческими темами и начнем мы с баскетбола. Студенческая баскетбольная лига стартовала на прошлой неделе. После чемпионата АСБ сборные Казанского федерального университета практически без перерыва вошли в новый сезон. И о первых матчах нового розыгрыша студенческой баскетбольной лиги далее расскажет Дина Назырова в своем обзоре. Много баскетбола не бывает. Не успели мы прийти в себя после финалов АСБ, как нас уже ожидали первые матчи в рамках студенческой баскетбольной лиги. Все началось 28 февраля. Соперниками женской сборной КФУ стали игроки КГМУ. Парни играли против ребят из КГУ. Первую четверть юбарсы начали активнее своих соперников, набирая очки на быстрых контратаках. Благодаря слаженной защите им удавалось закрыть трехсекундную зону, что не позволяло медикам набрать легкие очки кольцом. 16-9 после первой четверти. Во втором отрезке игры обе команды играли агрессивно в атаке и обороне. Но девушкам из КФУ удалось увеличить отрыв и уйти на большой перерыв с преимуществом в 9 очков. Третью четверть медицинский университет начал активнее. Благодаря точным трехочковым попаданиям им удалось сократить свое отставание, но и это не помогло. После тайм-аута федералы смогли собраться и вернуть себе преимущество. В последнем отрезке игры напряжение нарастало с каждой Минутой. Команды обменивались точными попаданиями. Игру лишили две быстрые атаки КФУ в концовке матча 59-67 после финальной сирены. После встречи с женских команд на паркет вышли мужские сборные. В первой четверти обе команды играли в очень агрессивный баскетбол, из-за чего было много нарушений правил. Федералам не удалось набрать ни одного очка к середине четверти, однако третий номер КФУ Михайлов смог размочить счет своей команды точным попаданием со штрафной линии. После Казанскому федеральному удалось набрать на ход, но сократить отставание не удалось. 11.18 к перерыву. Юлбарсам удалось собраться и навязать борьбу аграриям во второй четверти. Но грубые ошибки в обороне привели команду к большому отставанию. Дальше отставание от аграрного университета только увеличилось. 21.41. Во время большого перерыва КФУ провел серьезную работу над ошибками. Команда стала продуктивнее играть в атаке, а также слаженнее в обороне, что позволило сократить отставание от КГАУ до 10 очков. 45-55. Финальная четверть началась сразу с технического фола от 11 номера КФУ. Аграрный университет чувствовал себя увереннее на протяжении всей 10 минутки, набирая очки на грубых ошибках федералов. Счет к концу матча был разгромным. 59-82. Следующие матчи в Лиге сборные сыграли 2 марта против Казанского государственного энергетического университета. С первых минут девушки КФУ взяли инициативу в матче, играли увереннее своих соперников как в атаке, так и в обороне. 7-17 к перерыву. Во второй четверти девушки из «Энерго» не собирались отпускать своих соперниц далеко и постоянно сокращали отставание. КФУ не реализовал верные моменты, а «Энерго» успешно реализовал свои моменты. Федералы растеряли все свое преимущество к большому перерыву. Несмотря на сильную оплеуху от соперников, юбарсы не расклеились и продолжили играть в своей агрессивной манере, используя активный прессинг. Это принесло результат. Им удалось уйти к четвертой четверти с преимуществом в 7 очков. 41-48. В финальном отрезке игры напряжение нарастало. Ни одна из команд не собиралась проигрывать. Однако победу могла одержать только одна команда, и ее одержала команда Казанского федерального университета. 57-60 после финальной сирены. Противоположная ситуация сложилась у мужских сборных КФУ и КГУ. Энерго сразу взял преимущество в этом матче и увеличивал отрыв на протяжении всей четверти. Ничего не удавалось федералам сделать в атаке. 28-5 к перерыву. В начале второй четверти КФУ удалось набирать очки быстрыми атаками под кольцом. Однако КГУ быстро нашел подход к таким атакам и перестроился. После чего федеральный университет не смог сократить отставание от соперников. 16-47 к концу Первой в начале второй половины «Энерго» продолжил увеличивать отрыв, уверенно переигрывая ЮБарсов во всех аспектах игры. К концу игры счет был разгромным – 47-78. Блестящая игра от Энергетического университета как в атаке, так и в обороне, которая не дала федералам сделать что-либо. Это второе поражение КФУ к ряду. Дина Назырова. Неделя спорта. Теперь поговорим о хоккее. В понедельник сборная Казанского федерального университета продолжает защиту титула студенческой хоккейной лиги. На этот раз в соперниках у них энергетический университет. На матче побывала наша съемочная группа и далее о этом матче расскажет подробнее Софья Воронова. Сезон для казанских юлбарсов проходит на одном дыхании. Еще ни разу сборная КФУ не проигрывала матчи в регулярном чемпионате. В рамках седьмого тура студенческой хоккейной лиги сборная Алексея Ливанова встретилась против Энергетического университета. В первом периоде на седьмой минуте нападающий Энергетического университета Рамазан Хазиев технично забил гол в ворота юлбарсов. Выход соперников вперед не изменил планы юлбарсов на игру, но при этом больше шайб в первом периоде заброшено не было. Голевая феерия начинается во втором игровом отрезке. Серию голов для бело-синих открывает Тимур Мутигулин. Накаляется ситуация после еще одной продуманной атаки федералов. Счет сравняли и на этом не остановились. За несколько минут до окончания второго периода Данил Попов и Азат Нурулин забрасывают по шайбе в ворота соперника. 3-1 перед вторым перерывом. В третьем периоде сборная КФУ продолжала забрасывать шайбы в ворота энергетиков. Первая шайба данного игрового отрезка забрасывается на шестой минуте. Нападающий Кирилл Клепиков в соло мощным щелчком поражает ворота энергетиков. Под конец встречи юлбарсы играют в меньшинстве 4 минуты подряд. Сперва удаляется Эдуард Мусин за толчок клюшкой, а затем на скамейку штрафников на две минуты отправился Агзямов за блокировку. Но игра в меньшинстве ничуть не подкосила федералов. Наоборот, они смогли забросить еще две шайбы. Сперва Жилкин делает счет 5-1, а финальный счет устанавливает Михаил Наготкин 6-1. Напряженная борьба за еще один шанс выйти в плей-офф завершилась значительным перевесом федералов. В сборной КГУ так и не удалось навязать игру сборной КФУ. Софья Воронова, Мария Васильева, «Неделя спорта». Далее поговорим о внутривузовском этапе чемпионата АССК России. Казанские юлбарсы на прошлой неделе провели очень много игр по всем турнирам, которые они заявили в этом году. На всех турнирах побывали наши съемочные группы, и подробнее о каждой практически игре, о каждом турнире далее расскажет Ева Семянова. Было очень интересно, и кто у нас там выходит в лидеры, узнаешь прямо сейчас. Рев фанатов, зашкаливающие эмоции игроков и напряженные игры. Все это могли увидеть и прочувствовать зрители на матчах ССК. 1 марта в Униксе стартовал плей-офф турнира по мини-футболу среди мужчин в рамках отборочного этапа чемпионата ССК. Здесь прошли три самых ярких запоминающихся матча. На протяжении всех игр в зале стояла напряженная атмосфера. Открыли игру команды Йолу и Айзакми. Быстрые атаки позволили игрокам в белом открыть счет в самом начале матча. Но уже на шестой минуте команда Йолу нарастила свой отрыв. В этом и помог игрок другой команды, благодаря которому произошел автогол. Итог первого тайма – 3-0. Первая половина второго тайма прошла без явного фаворита. Игроки крепко держали оборону. Однако спокойствие нарушил Егор Тураев, который забил гол команде противника. После этого Айзак не собрались и начали играть жестче, но это не увенчалось успехом. Матч окончился со счетом 4-2 в пользу команды Йолу. Во второй игре схлестнулись команды Хаджиме и Амкар. Их противостояние было ожесточенным с первых минут матча, особенно Особенно хочется выделить команду Хаджиме, которая непрерывно наступала на противника в борьбе за мяч и на пике своих сил и эмоций. Это обернулось им двумя желтыми карточками за неспортивное поведение. Однако это не помешало им завершить первый тайм с отрывом в одно очко. Второй тайм полностью за командой Хаджиме. Они забрали инициативу в свои руки, продолжая наращивать отрыв. Как итог 4-0. В третьем матче встретились команды Мед и Бандана. С трибун слышались радостные возгласы в поддержку ребят. Игроки были настроены решительно. Первую же минуту Кирилл Козло стремительно обошел соперников и принес бандане желанный гол. Сложные действия позволяли команде лидировать, отражая атаки противника. Однако позже игроки команды «Мед» укрепили свою позицию, не оставив шанса противникам. Благодаря активным атакам матч окончился с результатом 5-1 в пользу команды «Мед». Такие же яркие атаки и эмоции продолжались на турнире по баскетболу 3 на 3, который состоялся 4 марта. В рамках первых соревнований было проведено 40 игр. Команды были распределены на 7 групп три женских и 4 мужских в турнире всегда принимают участие спортсмены из футбола и этот год не исключение такие команды как «Казан», шмели футболеры активно соревновались с другими игроками после окончания первого этапа были выявлены 12 команд которые стали лучшими в своей группе явными фаворитами соревнований у девушек стали сейчас проиграет и сборище у парней юридический факультет шайтаны саня никитин и чума пока в первом зале уникса баскетболисты боролись за выход из групп в соседнем зале Футболисты завершали одну 8 финала. Здесь прошли два матча по мини-футболу среди мужчин. Сначала играли команды Атлантик и Махдиар. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу спортсменов Махдиара. Во втором тайме Атлантик догнал своих соперников и сравнял счет. Победитель определился по итогу серии пенальти, где победу одержала команда Махдиар со счетом 7-5. Во втором матче на поле сошлись команды-пенальтисты и Ряженко. В первом тайме победителями стали «Ряженко», обыграв своих соперников со счетом 3 -0. Во второй половине игры альтисты так и не смогли забить ни одного гола. Победу одержала команда Ряженко со счетом 5-0. Ну и заключительными матчами на этой неделе стали соревнования по волейболу и алтимату. За выход в плей-офф боролись пять команд. По результатам прошедших игр победителям вышли КФУшечки и лбарслицы. Они заняли второе место. Из парка в спортзал. Алтимат в в который буквально вчера играли для отдыха, стал серьезным видом спорта, за победу в котором борются на всероссийском уровне. В этом году участие в соревнованиях приняло 9 Команд. по результатам первого игрового дня в группе А фаворитами стали команды «Славяне» и «Мед», набравшие 4 и 2 очка. В группе Б избир в 6 очков, а «Казанка» из ИВК – поровну 2 очка. Команда-победитель внутривузовского этапа выйдет на всероссийский суперфинал чемпионата ССК и отправится в Саранск соревноваться с участниками из других городов и вузов. Ева Семянова – «Неделя спорта». Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Поздравляем всех девушек с наступающим 8 марта. Всего вам наилучшего. Будьте всегда красивыми и на высоте. И показывайте всегда только лучшие результаты в своем любимом виде спорта. Еще увидимся. До новых встреч. Счастливо!